друзья всем привет сегодня я приехал на выставку мосбилд здесь проходит строительная крупная строительная выставка москвы подошел на стенд Деки. у этой компании в этом году появились кровельные новинки новая ламинированная черепица вот хочу расспросить менеджера э, технического занятий. специалиста компании компании дёки михаила вот в двух словах чтобы он нам ответил на вопрос давайте я камеру переверну здравствуйте друзья что такое ламинированная черепица Dragon? Вот вы ее можете видеть, это двухслойная черепица. Основное ее отличие, ну, скажем так, от тех моделей, которые есть на рынке, включая зарубежных, заключается в том, что гонт имеет большую полезную площадь. Соответственно, он смотрится чуть больше, чуть солиднее. Быстрее монтаж за счет этого происходит, потому что на единицу площади нужно меньше гонтов. И называется он Драгон, потому что в народе название э, гонта, название формы гонта, э, его называют Зуб Дракона. Отсюда и пошло название коллекции, вернее даже не коллекции уже, а э, все черепицы, с ламинированной черепицей, называется вся равно Драгон. Изначально в прошлом году мы выпустили серию премиум. Э, особенность, кроме размера гонта, являлась еще и то, что эта серия на... СБ с модифицированным битуме. Это какая серия? Серия премиум. Вот она написана: 8 цветов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот новинка этого года: серия, вернее, цвет ежевика. Вот, Это, вот этот черный да, да? Практически черный цвет с небольшими серыми вкраплениями. Да, есть такой запрос от рынка, мы вот, э, представили свой ответ. И абсолютно новая серия, которой у нас еще не было в ассортименте, это ламинирная черепица Dragon Standard. Вот здесь вы ее можете видеть, в пяти цветах она представлена, два коричневых, красный, серый. И вот, на мой взгляд, такой смелый цвет, который мы называем голубика, он больше, наверное, голубой, да, чем синий. Получается окисленный битум SBS модифицированный. Окисленный SBS модифицированный. Помимо этого они отличаются еще толщиной. Окисленный битум серии стандарт имеет толщину ганта 5,4 миллиметра, SBS модифицированная серия премиум имеет толщину ганта 5,6 мм. И еще в этом году у нас появилась новинка серия люкс. Четыре цвета. SBS модифицированный битум. Отличие от серии премиум заключается в толщине. Толщина ганта 6,1 миллиметра. А по гарантии? Гарантия. Серия стандарт 35 лет, серия премиум 60 лет, серия люкс 65 лет. При условии использования по всей площади кровли СБС модифицированного подкладочного ковра. Вот такая вот красивая кровля. 8 цветов СБС модифицированные, да, Михаил? Да, 8 СБС модифицированные, если не считать люкс. А, стандарт 5 цветов. Еще 4 цвета люкс. Я думаю, сейчас можно потом показать отдельно. Вот так вот, друзья, в двух словах про новую черепицу -дюки. Так что спасибо за внимание. Всем пока.